Не многие спрашивают, могу ли я слепнуть честно говоря даже когда мы проводим информационное соглашение на эту тему вообще давным-давно уже не говорю в начале 90-х годов да, когда я начал заниматься этим об этом разговор был на сегодняшний день вероятность того что ты можешь ослепнуть последствии такой операции мы где-то пытались посчитать это это 1 на 4 миллиона то есть эта вероятность ниже чем вероятность того что вы выйдете за пределы этой клиники или вашего дома, и у вас переедет машина. И тем не менее, вы ездите на машине, вы гуляете. Поэтому я думаю, этого страха не должно быть. Да. Мы всегда говорим, конечно, бывают различные осложнения, но, слава богу, большая часть осложнений, при том наибольшая часть осложнений, э, настолько просты, что их можно соответствующе разрешить, так чтобы зрение больного от этого не пострадало.